Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш канал ZML TV. Прежде всего, желаю вам счастливого Нового года! Сегодня мы обсудим первый игровой сериал во франшизе Звездных войн Мандалорианец. Как большой поклонник Звездных войн, я надеюсь, что вам будет интересна эта история. Мандалорианец выходил в эфир два сезона, и мы слышали, что третий сезон будет анонсирован в середине 2022 года. В первом сезоне Мандалорианец разделен на 8 глав. Глава 1. Мандалорианец. Глава 2. Ребенок. Глава 3. Грех. Глава 4. Святилище. Глава 5. Стрелок. Глава 6. заключенная Глава 7. Подсчет. Глава 8. Искупление. Итак, друзья, давайте перейдем к истории первого сезона. «Мандалорец» — первая серия первого сезона американского потокового телесериала «Мандалорец». Он был написан шоураннером сериала Джоном Фавро, режиссером Рик Фамуева и выпущен на Disney+. В этом эпизоде Педро Паскаль играет мандалорца, одинокого охотника за головами, вернувшего дитя. Этот эпизод был номинирован на три премии приметими Emmy Awards, две из которых были выиграны. История эпизода начинается через пять лет после падения Империи, мандалорский охотник за головами собирает беглеца после драки в баре на ледяной планете Мальдокрис и возвращается на планету Навара на своем корабле Разер Крест. Он встречает Грейфа Карага, лидера гильдии охотников за головами, но ему предлагают только низкооплачиваемую награду, которая не покрывает дорожные расходы. Чтобы заработать изрядное вознаграждение, мандалорианец принимает таинственную комиссию, для которой карго может предоставить только адрес для встречи с клиентом, который хочет сохранить описание должности в тайне. У клиента, который использует имперских штамовиков, в качестве телохранителей неясная цель вернуть мандалорца живым. Единственная информация, которую он может предоставить, это возраст, 50 лет и последнее известное местоположение. Взамен клиент передает охотнику за головами полные контейнеры бискира. Он обещает получить в награду меч «Редкий металл», который мандалорцы используют для изготовления своих доспехов. Получив одноразовый заказ от мандалорца в качестве первоначального взноса, мандалорец встречает броню в мандалорианце, партнере по жилью в Анклаве. Оружейник, который плавит металл в наплечье, предназначенном для мандаларца, утверждает, что металл был собран во время Великой Чистки и будет спонсировать дополнительных основателей, как когда-то был мандаларианец. Мандалорец отправляется на пустынную планету Аравалла-7 и встречает уроженца по имени Куил, который хочет избавиться от преступников и наемников, которые сейчас живут в этом районе. Куил учит мандаларца ездить на Блорг, так как нет наземных транспортных средств, которые могли бы пересечь эту область и отправляет его туда, где находится его награда. По прибытии в убежище Мандалорец неохотно объединяется с дроидом-наемником IG-11. Им удается очистить территорию от охранников Ника и обнаружить, что награда зеленая, похожая на младенца существо с большими ушами. IG-11 планирует убить его, но Мандалорец взрывает дроида, чтобы защитить ребенка и награду. Итак, ребята, на этом сезон одних глава один заканчивается. Теперь пришло время для первого сезона, 2 госезона "Ребенок". Глава 2 «Дитя» – вторая серия первого сезона американского потокового телесериала «Мандалорец». В этом эпизоде Педро Паскаль играет мандалорца, одинокого охотника за головами, вернувшего дитя. Этот эпизод был номинирован на три премии приметими Emmy Awards, две из которых были выиграны. История начинается, когда мандал-арианец возвращается на свой корабль пешком с дитя на буксире. На него нападает трио воинов Трантхашана. Он расчленит человека, который пытается убить и убивает ребенка, показывая брелок слежения. Вернувшись на свой корабль, он находит команду с Явы, очищающую его части. После короткого боя они отступают к своим песочникам и ионизируют взрыв. Они сбивают Мандалорца без сознания. Он возвращается на свой корабль и обнаруживает, что он обнажен, а все его оружие украдено. С помощью Куила он торгуется с челюстями, чтобы вернуть части своего корабля в обмен на получение яйца грязевого рога. Мандалорец сражается с гигантским рогатым зверем, но его избивают и бросают в грязь, его оружие выходит из строя, а его броня сильно повреждена. Когда животное атакует, чтобы уничтожить мандаларца, ребенок использует силу, чтобы поднять его, позволяя мандаларцу ударить ножом в шею и убить. Он возвращается с яйцом, и Джава открывает его и съедает его содержимое. Он и Куил ремонтируют свой корабль, после чего Куил отклоняет предложение мандаларца о награде и управляет своим кораблем. Расставшись с друзьями, мандалорианец уносится в космос, и ребенок просыпается, исчерпав себя с помощью силы.